Да. Теперь давайте для других чисел тоже проверим. Да, у меня вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. да Да-да-да. Если мы закидываем, получается, с S единицу да. в G, угу. и вот получается мы видим, то, что она возвращает двойку. Да. Затем эта двойка идет в, в F, F а. и мы видим, то, что двойка возвращает одну Да. И то есть F, O, G, ну F, я не знаю, вот этот круглешок G,